Здравствуйте друзья! Для начала я хочу представиться. Меня зовут Диана Ицкевич. Я веду НЛМ бизнес через интернет. И сегодня я хочу вам рассказать об очень востребованной теме, как добиться финансовой независимости легко и быстро. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему одни люди более успешны и благополучны, чем другие? Мне в свое время тоже захотелось узнать, как же так получается, что некоторые люди, не имея ни гроша за душой, в конечном счете становятся миллионерами. Этот вопрос и побудил меня на поиск ответов, которые раскрывают все секреты миллионеров. И я нашла эти секреты и открыла их для себя в умной книге Брайана Трейси «21 секрет успеха миллионеров». И теперь поделиться ими с вами. Что ж, давайте начнем. Итак, самый главный фактор при достижении большого финансового успеха это не деньги и не начальный капитал. Вы удивлены? Но это чистая правда. Самое важное, какой личностью вы должны стать, чтобы обрести финансовую независимость и удерживать этот уровень. Секреты успеха, изложенные здесь, – это ключи к огромному успеху в любой сфере жизни. И каждый из этих секретов поможет вам быстрее продвигаться вперед к вашей заветной мечте и той замечательной жизни, которая возможна для вас. То, о чем вы здесь узнаете, может навсегда изменить вашу жизнь. Эти стратегии послужили трамплином к финансовому успеху для миллионов людей – эти принципы проверены, испытаны и доказаны множество раз и будут успешно работать и для вас, если вы не только изучите их, а реально примените в своей жизни и воспользуетесь ими на практике. Почти каждый богач на Земле начинал с нуля, и больше 90% из тех, кто сегодня очень богат, начинал с пустыми или почти пустыми карманами. В среднем каждый миллионер, который сам заработал свои деньги, несколько раз бывал банкротом или терпел неудачу, прежде чем прийти к финансовой независимости. И есть такой закон, он называется «Закон причины и следствия», и он гласит, «Если делать то, что делают другие преуспевающие люди, то в конечном счете вы придете к таким же результатам, которые достигли эти преуспевающие люди». Данный закон провозглашает, что после изучения секретов тех миллионеров, которые сами заработали свои деньги и применяя их в жизни, вы неизбежно получите вознаграждение и результаты. Невероятно, но это факт. Большинство миллионеров, которые сами заработали свои деньги – это вполне обычные люди с достаточно средним образованием, которые занимали средние должности и жили по соседству со средними гражданами в средних домах, и ездили на вполне средних автомобилях. Но они смогли разобраться, как действуют преуспевающие люди, и стали сами постоянно делать эти же вещи, пока не достигли самых великолепных результатов. И здесь нет чуда, когда вы начнете думать и действовать наподобие миллионеров, которые сами заработали свои деньги, то вы тоже начнете получать те же результаты и добиваться тех же благ, как эти люди. Вы можете усваивать каждый из принципов путем практических упражнений и многократного повторения до тех пор, пока это не станет для вас естественно. И в этом деле нет пределов совершенству, за исключением тех, которые вы налагаете на себя – своим собственным мышлением. Вы действительно хотите узнать секреты миллионеров? Тогда не пропустите мой второй видеоролик, где я раскрою вам все эти секреты. А пока я с удовольствием приглашаю вас на свой сайт, где вы можете подписаться на мою бесплатную рассылку и узнать, как же привлечь бесконечный поток новых дистрибьюторов в любой компании MLM на полном автопилоте. Для этого введите в форме подписки свое имя и e-mail, и вы получите бесплатный курс уроков на свою электронную почту. И эти уроки, я уверена, просто перевернут ваше представление об MLM бизнесе в целом и помогут вам научиться выстраивать мощные организации в вашей компании. Узнайте это прямо сейчас. До скорой встречи, друзья, в моем втором видео о секретах миллионеров. И большой-большой удачи вам!